Сегодня 10 мая. Вот такой мой мое транспортное средство. Машину продал. А вот это вот багажник я сделал на два пластиковых ящика. Ну, понимаете, да? Пластиковый ящик. под рассаду можно, в принципе, эту корзину снять. Тут тоже что-нибудь придумать для ящика. Ну, пока так. Пока я не вижу нужды. Будет нужда, но недолго там сделать. Ездил на природу. Принес. Что это? И что не догадался? Это ландыш. Вот. Я ездил, по-моему, 1 мая Еще не было ничего А это вот распустилось Вот в таком он состоянии Что я хочу? Сейчас, во-первых, я выложу Потому что он друг на друга, чтобы не лежал И просто пусть стоит в огороде Потому что мне некогда Вот так вот будет стоять Потом я определил в стаканчики В ящик и на рынок И буду продавать такое, скажем По 150 на рынке если кто хочет с дома, ну, буду по 100 продавать. А когда расцветет, буду по 200. Понимаете, это очень жесткая цена, я считаю, но справедливая. Я хочу заставить людей брать с дома, понимаете? А то начинается, вот дом, вот рынок, он идет, сволочь. И ни, ни на шах, никуда, у него фантазии вообще нет. Что у баб, что у мужиков. Домой, только ко мне, только ко мне домой. И никаких магазинов. Вот когда распустится, да, с колокольчиками там все. Между прочим, вот это сорняк. До того разрастается, там просто поляна была, вся усеяна. Вот. На природу интереснее. Вот такие наберете бесплатно, вот в таком состоянии, но уже развитие. Это надо, ну, вот в таком. Вот. Ну, не знаю, сколько тут. Вот как раз на мою от большого до среднего пальца где-то высота. Ну, все. Дай бог торговли, чтобы чтобы покупалась. Сейчас просто есть, потому что я видел перед домами э, коммунальными. Там пятиэтажки, пятиэтажки есть. Высаживают для красоты. Значит, людям интересно. Ну, дай бог. Корень ландыша продает по 125 в магазине. Вот, но еще неизвестно с корня того, что вылезет. Может и не вылезет. А у меня вот уже готовы. Оно как распространяется, вот так вот корешок идет и хоп идет корешок и хоп росток. Вот так вот просто взял, вот такая у меня вот лопатка есть. Довольно таки много этих, ну вот так вот по по окружности, ну были по кругу перебил корни, все Перчатки в взял вытащил, в сумку напихал. Я не знаю сколько там, сейчас буду считать. А почему некогда мне? Ну, потому что у меня делов на огороде. Я так думаю, лук надо рассаживать. Вот. Нужно, нужно, нужно. Что-то я как-то раньше без интереса, а сейчас смотрю, мне кажется, на него будет спрос. Сейчас просто я переориентируюсь на торговлю такую. Со своего магазина перехожу на все, что растет на огороде, в теплице, цветы, огурцы. Но в основном, я думаю, огурцы, потому что они скороспелые и редис редис огурцы все еще ну пока на этом хотя бы это размножить